Я имею вещи, которые хочу поделиться. Я как-то звала к Богу, брат Саша, очень много говорил, Игорь говорил также. И оно все переливается, все, что, чем я наполнена. Поэтому я поделюсь, что есть. Вы сами сложите, что вам надо услышать. Сын мой. Сын мой. Сын мой. Мой, как долго я ждал зимы и весны, я годы считал, ночью и днем за порог выбегал, я ждал, я знал твои терзания души, Я видел слезы, полночно тиши, там, за стеной, без просветной глуши годы шли. Я не хочу жить за завесой, я не хочу жить за стеной стальной. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой, я для тебя не чужой. И не очень я добрый отец, я овощи родной. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой, сын мой. Это краткая версия, я знаю, что я не сильно правильно ее спела, но зов идет кому-то, Бог зовет вас. Сын мой, это и к дочери, но оно так выражается, я сегодня утром проснулась и две песни пелась. Сторож, скажи, сколько ночи, все еще ночь, но близится утром. А вторая песня, которая пелась, уже слышны шаги Христовы. Те, которые имеют уши внимательные, прислушайтесь, что говорится, что сегодня брат Саша говорил, он как бы прошел по всем сферам. И он остановился, что как бы передал факел, что Бог хочет, чтобы мы ну, восхищались Его красотой. И если красота только бороться с грехом, нет, и меня лежит поделиться за действия Духа Святого. Иремия первая глава. Я хочу зачитать пару мест. Прежде, нежели я, то есть Бог, образовал тебя в очреве, я познал тебя. Это слово каждому, который поверит. Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, Бог уже познал меня и тебя. И второе место хочу зачитать. Это от Иоанна. Прочитайте сами дома. Я вижу, что, возможно, утомлены э, народ. Прочитайте 14 главу от Иоанна. Я просто зачитаю один абзаж, 16 стих. Если, э, 15. -й. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек».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 Мы призваны к большей жизни. Мы призваны жить и быть наполнены Духом Святым. И я с мамой разговаривала несколько моментов. Я восхищалась, у меня когда была авария полтора года назад. Я говорю, мам... Вот то, что грядет, и я восхищаюсь тем, что Бог уже наперед знает и все приготовил. Когда у меня была авария, я говорю: "Мама, Бог знал мою склонность. У меня были медицинские моменты, и мне выбор был три: избрать дома, один из трех домов". И я говорила друзьям, «Вы поймите меня, я, не, я люблю вас, но у меня есть медицинские моменты, где я лично имею предпочтение избрать э, ну, выбор, который в ваших глазах может казаться менее». И Бог дал мне возможность избрать это. И я мамой восхищалась, говорю, «Как это могло? В этом доме жил человек». Но вдруг ему легло на сердце поехать куда-то на отдых, и освободил свой дом и предоставил мне полностью в этом доме жить, сколько мне надобно. Как только я выехала, на следующий день человек вернулся. Или в тот вечер. Ну, да, в тот вечер. И я говорю, мама, Бог знал, что у меня будут моменты. Бог знал, что у меня личные... Ну, неудобства, вот мне, я не хотела бы, чтобы кто-то был при моих неудобствах и Бог это все знал. Я зачитала первое и время, Бог говорит, Он знает нас. И вот Он говорит, я пошлю утешителя, я пошлю Духа Святого. Духа Святого мы можем угощать, мы можем Его огорчать криком, раздражением, гневом, грехом. Я наблюдаю за собой, и вот я хочу поделиться, что произошло со мной вчера на работе. Утром я рано встала, я обычно иду на работу, а там завариваю ну, кофейный чайок. А в это утро мне пришлось сделать заварить чай дома. И я взяла не кофейный, то есть такой расслабляющий. Приехала на работу, а у меня было примерно 10 минут. Я сижу в машине, подпиваю свой чайок наслаждаясь, ну, как бы сказать, более спокойнее времени и человека, состояния, ну, как бы не находится. Вот просто все было хорошо. Я зашла на работу, посмотрела на свое расписание и меня просто взорвала. От э, с полного спокойного состояния меня взорвало, как человека, как вообще полного другого. Я нашла главную, и как бы пули пошли из моего, моих уст, Заряжено так. Все смотрят на меня, что с ней? И, короче, я потом отступила и говорю, что это было? Я с мамой разговаривала позже потом, и мама сказала, ты знаешь, что произошло? Я говорю, что? Бог допускает такие моменты, чтобы э, ш, вот у нас что-то в нас есть, но оно не проявляется. И допускается такой момент, что оно, эта грязь выходит. И ты просто озвучь это момент, признай, что это из тебя вышло, покайся, и все. Ну, в общем... Ну, что, я хочу засвидетельствовать за пребывание Духа Святого внутри. Я имею духовное крещение с знамениями. Но я вижу, что мы не живем в полноте, будучи наполненным. Но я в последнее время стараюсь не огорчать Духа Святого. То есть лишний раз не кричать. Если накричала или раздражалась, я подхожу и говорю, извиняюсь, я что-то не хочу здесь обитать, в этой территории. И в общем, этот момент, где я накричала на главную, началь... я не накричала, я задавала ей вопросы, легально ли то, что она написала нам график, и... и она начала оправдаться. И я ей говорила, мне не надо твое оправдание, и я просто хочу, чтобы ты услышала, how frustrated I am. Я была такая раздраженная, я говорю, легально ли это? И она мне не могла дать ответы. Я потом ушла. И когда я ушла, ну вот эти мысли, что это было. И вот здесь милость Божья. Я когда ушла, я говорю, мам, мой разум не мог прийти к такому мирному, спокойному состоянию после того, что произошло. А дух может и мои уста начали устно говорить Иисус помоги мне я начала вслух перед всеми говорить Иисус помоги мне даже никого где не было я все равно Иисус помоги мне и когда я пригласила Иисуса мой внутренности началась петь мелодия if you happy and you know it clap your hands это американская песня это очень Humorous. очень смешно в контексте, человек здесь дымит и ему поется песенка, если рады ты, похлопай ручками, если рады ты, повернись там, и я когда прислушалась за мелодию, шо, вот я все делаю и она поется, и я, и я вот это, эту песню напиваю, и сама не знаю, что напиваю. когда услышу, думаю, как очень смешно. И когда прошло какое-то время, час или полтора, мне приходит на разум, «Благодари Бога». И я поняла. Я думаю, но ну, мне ничего не приходило на разум, как благодарить? И я решила, вот просто, «Спасибо, Иисус!» И я начала напевать просто мелодию. «Спасибо, Иисус!» «Спасибо, Иисус!» И оно вот так... Я ему говорю, мам, день должен был быть ужасным, происходили вещи, но я как бы была окутана каким-то облаком, и никакой огонь меня не тронул. К вечеру я пошла в машину, там обед, обедала, я попросила у Иисуса прощения, и я чувствовала, как самый ужасный человек, самый противный, неприятный, и думаю, что это со мною? И мне так стало мерзко, я сама себе стала мерзко. И знаете, я здесь вкусила благодать Иисуса Христа, что я оправдана не моими поступками, а поступкам Иисуса Христа его кровью и я приняла эту благодать и я говорю Иисус прости я принимаю когда начальница вернулась вечером я пришла мы как бы чуть-чуть шуточку но ты как бы поняла и я ушла и когда я ушла мне на разум «Ань, ты вернись назад и ей скажи прости», то есть чтобы она поняла, что ты просишь прощения. И я вернулась, и я говорю, «Ты поняла, что я просила у тебя прощения?» Она говорит, «Я привыкла, что на меня так кричат, седина вылазит». И я говорю, «Не-не-не, я, я не хотела». В общем, мы поговорили, и потом я с мамой разговаривала, и мама говорит, «Ты знаешь, что произошло, когда ты сказала вот, «Прости»?» духовный мир вдруг резко развернулся хоть мы не видим мы не чувствуем но что-то происходит я вот с ней просто разговаривала я просто хотела масенькую как бы раскрыть чуть-чуть приоткрыть небо что бог призывает нас пребывать в духе Святом мы не знаем когда вот, он будет за нас ходатайствовать. Мама припомнила, что до моей аварии, неделю до, до, она молилась, как обычно молилась, написано «всякой молитве молись умом, и всякой молитве молись духом». И она, когда молилась неделю до моей аварии, она говорит, «Дух Святой сильно-сильно молился». И слова были закодированы. Вот как бы Я спрашивала, что было сказано? Она говорит, я не поняла, но записала, но моих словами, я вот так передам, звучит в первый взгляд, что Христос, гряди, Христос, побыстрее приди. И мама думала, что, как, ну вот, я не говорю за маму, я даже когда услышала, думаю, как-то вот так. Прошло время, и она поняла, что этот Дух Святой звал Иисуса, чтобы Он пришел ко мне на помощь. Мы не знаем, но Дух Святой именно имеет одну из этих ролей. И вот вчера был этот момент, где я была вне в себя, но Дух, который во мне, Он взял меня в удел и с моих уст помог мне сказать, провозгласить Иисуса Христа. «Иисус, помоги мне!» И я просто хотела вот как бы натолкнуть. Уберите свои глаза, если вас что-то соблазняет где-то. Просто shift your focus from that. Покайтесь и переведите свое внимание на божественные вещи. Не что вот мы спасаемся, а занимайтесь добрых вещах с Богом. Аминь.